Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. Школа ножевого боя Рать, спортшколе АмраП. спортс-холл Санкт-Петербург, Инсовета 34, корпус 2, занимаемся вторник и четверг. Приходите, у нас тут интересно. Как вы знаете, я недавно снес все старые обучалки по ножевому бою, ну просто потому, что я был молод. Мне сейчас на этом этапе развития уже хочется что-то иначе сказать, что-то лучше донести, поэтому встречаем новое обучающее видео. Как вообще начинается ножевой бой? Ножевой бой начинается с первого удара. Соответственно, как я обычно показываю это ученикам. Ты помнишь, как мы это все дело начинали? Твоя задача убирать руку, когда я замахиваюсь. Поехали. Я хотел с тобой на соточку поспорить. Давай пять ударов. Делаю пять из пяти, сотни с тебя. Если нет, с меня. Хоть один пропущу, то с меня. Вопрос мотивации. Все нормально. Против этого удара сложно устоять. Просто потому, что я знаю базовый принцип, о котором хочу вам рассказать. Движение из точки А в точку Б... Кратчайшая траектория это всегда прямая, поэтому если вы собираетесь инициировать вход вооруженного, мотивированного, готового защищаться противника, вам нужно его а, либо обогнать, либо обмануть. Обманочки сегодня не разбираем, разбираем вопрос, как не потерять время во время совершения самой первой атаки. Соответственно, инициация всегда колющим, будете вы в мощной дело ваше. Но если вы мощный амплитудный рубящий, замените на куда менее имитирующий укол проход и дальше уже продолжите рубящим, имею мнение, будет эффективнее. Соответственно, также и с проходом мы подразумеваем на месте этой мишени вооруженную руку напарника. Соответственно, если вы пойдете колищем, гарантирую, вы нигде не потеряете время. Если вы будете набирать какие-то левые дополнительные амплитуды, точно время потеряете. И на это, за это время противник успеет среагировать как минимум на э, разрыв дистанции. Как максимум он может уже и контратаку даже продумать. Чтобы колющее движение было максимально эффективным, э, ну, наверное, не буду я сейчас рассказывать про все колющие удары, их разновидности, какие могут быть там, с выпадами, из дальних разных дистанций. Просто вам объясню, что... Увеличить, не смещая центр тяжести, свою зону поражения можно за счет разворота плечей относительно вашей оси. Соответственно, шел бы я колющим просто фронтально, чтобы у меня были равноценные рабочие руки, я бы здесь уже просто не дотягивался при задаче, что мне нельзя смещать центр тяжести. Нет дистанции. Но, если я включу свою качель, я дотянусь, не дотягиваюсь, дотягиваюсь. Соответственно, едем дальше. На моменте, когда мы уже подошли в колющем ударе. Ну, не попали, допустим, мы в вооруженную руку, с кем не бывает, она же маневренная, Надо, соответственно, продумать дальнейший мощный рубящий удар. Можно, конечно, просто разогнать все свои мышцы, накопленные за несколько лет тренировок, и сделать вот такую вот врезку, что будет... Я обычно ученикам показываю, делаю врезку по ноге и делаю мощный рубящий с места. Сразу все понимают, что из этого выгонить. Во-первых, нам судья во время поединка, то он тоже ориентируется по звуку, поэтому ему рубящий удар будет проще оценить. И противник, когда будет почесывать свою ляху, он точно не сможет сдержать покерфейс и притвориться как будто удара. Не было соответственно первое движение о котором мы говорим это колющий с продолжением рубящего колющий на качелях рубище. теперь вот так помешаем. следующий удар запятая. принцип сохранения энергии тот же самый сначала мы идем инициировать сближение колющим ударом и потом мы переводим все это движение в рубище. соответственно во время укола мы разворачиваем режущую кромку таким макаром, что при небольшом оттяге на себя, возвращаясь в вооруженную стойку, мы просто по пути забираем мишень. Это может быть вооруженная рука, это может быть какая-то рука в локте, это может быть шлем подбородок незадачливого противника. Соответственно, ошибки на этом этапе. Излишняя амплитуда может вас погубить, если вы будете ради мощного подруба опускать как-то руку вниз. Здесь не стоит речь о том, что мы работаем мощным рубящим снизу вверх. Мы колем в мишень и просто на оттяжке забираем положенное. И, соответственно, если продолжать тему излишней амплитуды, амплитуда снизу порождает инерцию наверху. Чтобы этого избежать, колем опять же в мишень и вытаскиваем на себя. Вот так в мишень. Следующий момент. Отсюда били... Отсюда били, в костяшки еще не лупанули. Хорошие перчатки, надо попробовать. Держат ли? Держат. А звук такой, что слышно всем. Соответственно, не было бы перчаток, это было бы очень ощутимо. Как прием исполняется? Тот же самый принцип. Мы ну, в данном случае сейчас не имитируем фехтовальное движение. Мы скорее бьем прямой кулаком. И в процессе работы ножом, желательно бы сохранить тоже направление колящего удара в район мишени, чтобы максимально э, ограничить вылет локтей, демаскирующих движение и прочие нежелательные паразитные моменты. Бьем конкретно в мишень и в конце подрубаем просто за счет усилия запястья. Правильное поставленное движение не позволит вашей руке по инерции вылетать куда-то дальше. Грубо говоря, представьте себе градусник. Как вы его встряхиваете, ртутный, старый, добрый, олдовый. Точно по этому же принципу и совершается движение. То есть идет прямой колющий, параллельно за счет натяжения запястьй, в прямом вытягивании клинок сам практически останавливается. Если будете это отрабатывать самостоятельно, следите за этим. Я обычно ученикам, когда вот на моем месте работает какой-то человек, я ставлю свой инструкторский клинок рядом, и если человек правильно, методически выносит мишень до состояния просто отлета, но при этом не касается клинка моего, соответственно, движение выполнено правильно. У нас на этом на сегодня все. Пишите в комментариях, какие темы вам осветить в первую очередь. Постараюсь это сделать. Школа ножевого боя, Рать, Санкт-Петербург. До встречи.